Выпуск средней школы и радостный, и грустный. Финн... Выпуск средней школы и радостный, и грустный. Фина пошла в метаунскую школу, а я попал в Академию Виженс. Мы собирались держать контакт, но... Блин, старшие классы, это же целый новый мир. Блин, как мы тогда летели по улице, прикрепив к конькам емкости с сжатым воздухом? Соседи тогда начали называть нас маленькими гениями. Столько внимания было необычно и даже круто. Фина вечно читала книжки, причем по несколько сразу. Даже мои таскала, когда я не видел. Говорила, что это развивает мозг. В восьмом классе у нас была экскурсия по Аскорб. Фина была настроена скептически. Говорила, однажды они уничтожат Нью-Йорк. С дыханием дьявола почти так и вышло. Его дали на экскурсии по выставке группы дизайнеров Паканде. Фина увидела разную технику и как закричит: Хочу быть инженером! И вот результат. Мама сделала этот соус пике на день рождения фины. Бабушка рецепт, наверное. Фина лила его на все подряд. Говорила: если не жжет, значит мало положили. О, футбольная лига. Я один раз сказал Фине, что люблю футбол, и она совершила невозможное, стащив эту штуку с выставочного матча. Ради друзей она готова на все. Ха! Комплектующий нашего первого компа. Я на нем играл, Афина работала, помогала с исследованием болезни Альцгеймера, что тоже неплохо. Когда мы взяли приз научного центра, фина сильно увлеклась исследованием космоса, придумала вот этот лунный транспорт. Она хотела заново изобрести весь мир. Финна увидела настольный теннис на Олимпиаде и за неделю добилась невероятного мастерства. Подкрутки она делала нереальные, могла отправить шарик вообще куда угодно, ловкая, как чертик. Фина любила такие планшеты. Говорила, они и напоминали, мол, то, что на поверхности и то, что внутри, очень разные вещи. Фина дополнила свои плавательные очки сонаром и дисплеем. Она не любила никому проигрывать, особенно мне. У нас были копии ключей, чтобы чаще заходить друг к другу. Хотя по факту мы в основном оставляли записочки. Билеты на концерт. Фина убедила меня пойти вместе. Ха, я так не хотел туда тащиться, а в итоге купил три диска и футболку. Ослепительное или лечайнее лучшее. Мы всегда гадали, из чего же сделан молот Тора. Придумывали свои воображаемые элементы, чтобы это объяснить. Фине особенно удавались названия. Как-то летом мы зафанатели по космическим путешествиям и стали замораживать нашу любимую еду. С бубликом с начинкой из бекона, яиц и сыра вышел облом. А вот мороженое из фасоли вышло неплохо. По границе штата добраться! Прятаться тут Ха. я не могу решать когда быть человеком пауком я должен остановить вину. нет ты должен выжить я пытаюсь объяснить это но ты не слушаешь если ты хочешь чтобы я выжил зачем сдал меня Кригеру я не сдавал Ага. так и есть тебя не должны были поймать Кригер обманул меня ты хотел вернуться в семью и это лучшее что ты придумал я спас твою жизнь ты бросил меня в клетку чтобы защитить! Думаешь, это защита? Чёрт, Майлз! Я не хочу потерять еще и тебя! А я не позволю, чтобы вместо меня умирали другие. Ты меня недооценил. Майлз, нет! Не спать мной! Я не У. хочу этого, но не могу оставаться У. здесь! Технология маскировки. Надо ее снять. Дело вообще не во мне, а в тебе. Ты боишься? Не переводи все на меня. поймешь, что я должен защищать этот город. Когда на тебя дойдет, что мертвый ты никому не поможет. Если бы мой отец нас видел, он бы понял, что я должен защитить тебя. Ударю биоэнергии! Ты не понимаешь! Только я пытаюсь защитить тебя! А я пытаюсь защитить всех остальных! Учитываю это. Мешало тебе врать мне, манипулировать мной, драться со мной. Просто семьей быть недостаточно. Все может быть иначе. Зачем нам ненавидеть друг друга? Так было со мной и твоим отцом. И я больше не хочу. И я тоже. Но я не могу стать таким, как ты хочешь. Не могу отвернуться, когда нужен людям должен быть хорошим человеком. Ганки, мой дядя меня типа похитил и запер. Чего? Ты... в порядке, чел? Пришлось с ним драться. Я сказал, что между нами все кончено. Навсегда. Какая жесть. Это... Нелегко тебе пришлось. Но это нужно было сделать. Я лечу в научный центр. Звони, если в Гарлеме будут проблемы. Да. Удачи, Человек-паук. Приложение пишут, что над городом спихнувшийся вертолет. разборку, А под огнем оказываются обычные жители. Кандидат Рио Моралес организует многомасштабную эвакуацию людей в Бронкс. Пожалуйста, если у вас есть свободная комната. Кровать, кушетка, что угодно. Помогите их приютить. Я знаю, что вам страшно. Мне тоже. Но сейчас нам нужно помогать друг другу. Вместе мы справимся. Совет мне. Берегите своих родных. До встречи. Удачи. Музей закрыли на реконструкцию, и подполье решило занять его. Фина наверняка внутри. Надеюсь, я смогу убить. Стрел этот город, гадали. Он не не мы. Тех бутовках, которые заперты и обесточены. Нужен новый источник питания. Ага, так сойдет. Не достану. сработать. Есть один. Отлично. Получается. Еще парочку. на научном конкурсе. Наш преобразователь на выставке. Мы так гордились. Тайник подполья. Давай совсем разберемся, ты и я, <свист> она наверняка у нашего проекта дальше в зале. <свист> Идем, Капуша. Хочу посмотреть на наш проект, Добро пока вас. мы еще молоды. Ладно, я иду. Эй, где наш проект? У меня в телефоне есть карта. Наш проект на временной выставке на верхнем этаже. И там табличка с нашими именами, как у настоящих ученых. Сегодня научный центр Аскорпа. Завтра... Возможно, Нобелевская премия. С середины 20 века ученые представляли, как люди будут жить под поверхностью моря. Однажды, выглянув в окно, вы сможете увидеть рыбу клоуна с яркими полосками или даже грозного удильщика. Вот эту я назову Говард, а ты назови эту. Левиафан. Шикарно! Фермы а водорослей uh, – ключ к здоровой жизни под водой. Коммерческая и промышленная культивация водорослей уже применяется в производстве разных продуктов, от красителей до лекарств. А какие на вкус водоросли? Как капуста. Да, ненавижу капусту. Эта модель – беспилотный глубоководный аппарат для исследования подводных пространств. Типа фирма Ascorb откроет человечеству новые возможности для исследования. Возьмем с тобой один из этих. Мы можем сделать такой из пылесоса и старых покрышек, если немного поработать. Вы думаете, что жизнь под водой это научная фантастика? Вот и нет. Подводные обитаемые модули, известны в мире 60-х годов пригодно для постоянного проживания на морском дне. Сегодня, чтобы сэкономить место, в Нью-Йорке строят ввысь. Завтра мы будем строить вглубь, под водой. Я пас. Что, боишься? Акулы, темнота, крохотное помещение. Это не по мне. Земля больше, чем вы думаете. 95% морского дна пока не исследовано. Океан может стать новым фронтиром для человечества. Даже странно, мы так мало знаем о своей планете. и исследователи. Как думаешь, можно примерить? Очень хочу взглянуть, как ты будешь ходить в этой штуке. А уж не хуже, чем ты в тех туфлях на весеннем балу. Да ладно тебе. У твоих каблуки были еще выше. Ну, идем Ну, идем в главный зал. Особые экспонаты наверху. Вон лифт. Есть время сначала осмотреться. Металл меняющий форму. Идея норм. Но... Есть куда развивать. Это модель пераформирования и заселения Марса, нашего ближайшего соседа по Солнечной системе. Колония спроектирована использовать излишки воды и противостоять низким температурам, делая возможной жизнь на Красной планете. Как будто целая маленькая община на Марсе. Не хватает кофеин и еще граффити. к выживанию людей на других планетах такое жилище защитит людей от низкой температуры на Марсе. Зацени, ты хочешь дом на Марсе? Для этого мне нужны микрофоны, усилок, сэмплер. Давай. Тебе все это взять не разрешат. из этого на Марсе не будет хорошей музыки. Жаль в моем городе не было таких музеев. Эй, О, давай, сыграем! Давай! Просто дави на кнопку! Так ты сдаешься? Ни за что! Быстрее! Давай, ракета! Давай, давай, давай! Ну, ну, ну! Да! Очко для Фины! В чем-то я тебя обошел. Ненадолго. Этот планет охота скорбь, адаптированная модель из применяемой на луне, может управлять. Ищит ископаемый как черный, как перевозит людей через токсичные пустоши, прямо ходы, всемогущие. Только представь проехать на такой попятой авеню. Берегись пешехода. Солнечная энергия, уже популярная на Земле, могла бы обеспечить теплом и электричеством шатлы, космические станции и поселения Эти наклейки, аскорб, демонстрируют, сколько гибкими и недорогими... Это блестяшка? Солнечные блестяшка? Это портативные, пленочные солнечные батареи Компактная блестяшка звука космическое у вас есть билеты на временную выставку Оу, эм, наш проект на выставке нам не нужны билеты нужны и билетов уже нет не могу пропустить вас все равно спасибо нормальные герои всегда идут в обход я сказала билетов нет, нет. Да? Ага. Но видишь там дверь? Да. За ней коридор, который ведет в лифту. Но я бы хотел. Нельзя же просто вломиться. Но ведь надо! Завтра выставку разберут, и мы ничего не увидим. Тогда уже Рик придет? Он только что написал, что садится в метро. Значит, заперто. Я узнаю этот замок. Если на него посветишь, он откроется. В телефонах есть фонарики, но их свет туда не достанет. Надо просто просунуть под дверь что-нибудь отражающее. Отражатель. Хорошо бы такое, чтобы включался и отключался. Непостоянный. В смысле, форму меняет? Ты смотри, умных слов нахватался. Замолкну. Сплав с памятью. Я могу изменить форму в музейном приложении. Ничего себе! Думаешь, это метаматерия? Есть! Бери. Незаметно. Есть. Пошли. О, О, извини. Все нормально? Надо что-то зеркальное. Интерфейс внешних устройств взаимодействует с компьютером командного модуля. Мы можем сделать то же самое, но с нейроинтерфейсом. Центральное питание не потянет. А что если запитать всю сеть сразу с нескольких точек входа? Hmm. Думаешь получится? Если будет много времени и кофе, уверен. <связывающие> <связывающие> кофе я обеспечу. Молодец. Питер. Без тебя я не справился. А, кажется, пора в лабораторию. Обеденный перерыв закончился. А, док, я жутко извиняюсь, но после обеда мне надо уйти. Экстренный случай. Опять? Питер, у тебя что-то серьезное? Может, дома? Мне ты можешь все рассказать. Все, все нормально, но извините, что опять сбегаю. Ничего страшного. Работа никуда не убежит. Спасибо, док. Запитать всю сеть. Соображает мальчишка. Смотри. Солнечные зеркала с клейкой стороной. Самое то, чтобы обмануть световой замок. Прицеплю наклейку на металл. Идем. Я посвечу. Скажи, когда наклейка будет направлена на сенсор, и я включу свет. Пока на нас никто не смотрит, надо спешить. Как-то не так. Сработало! Получилось! Идем! Наш проект ждет. Это было шикарно. Мне будет не хватать наших приключений. О чем это ты? Здрасте! Ты со следующей недели учишься в Виженс, а я нет. Я никуда не денусь с этой планеты. Будем тусить вместе. Ты будешь занят. Не настолько занят. Я найду для нас время. Серьезно? Ладно. Я сейчас разрыдаюсь. Ну все, погнали наверх. Привет, пап! Привет, пак! Привет, мистер Дэвис! Привет от Фины. Веселитесь, ребята. Не забудьте сфотографировать свой проект. А, да подумаешь? Еще как подумаешь. Ладно, ладно, давай сфоткаемся. Люблю тебя! Пока! Мы на месте. Наш проект в конце. Думаешь, наш конвертер уже подключен? А иначе какой смысл? Только надо биомассу подавать. Может мусорки подключить? Научная станция Аскорб, расположенная в одной из двух стабильных точек Лагранжа между Землей и Луной, может однажды стать постоянным жилищем для ученых и исследователей. Круто было бы жить на космической станции. Ядерный реактор Аскорб Рик работает над проектом, который оставит атомные установки в прошлом Мы узнаем, что это такое? Неа, yeah. Роксон держит все в строгой тайне Выращивание культур в питательной жидкости То, что мы называем гидропоникой Может сделать реальными космические фермы А можно ли в космосе выращивать цветы? Зачем? Дарить друг другу? Намного важнее вырастить что-нибудь съедобное Надо быть готовым Вдруг влюблюсь в симпатичную космонавтку. Ну-ну. Этот двигатель, использованный в программе Аполлон, один из удивительных агрегатов, работающих на жидком топливе. Сегодня Аскорб с помощью этой технологии увеличивает экономичность топлива, что сделает возможным исследование глубокого космоса. Самый мощный односопельный ракетный двигатель на жидком топливе! Ух, я бы с таким повозилась. Одно из величайших достижений человечества было реализовано в программе Аполлона. Мы долетели до Луны. С тех пор ученые мечтают, что мы сможем отправиться еще дальше и когда-нибудь заселить нашу Солнечную систему. Лунный модуль с Аполлона. Эй! Можно назвать нашу капсулу времени в честь этой штуки? Сколько всего было Аполлонов? Шестнадцать. 16... 17 вроде. Аполлон 18. Мне нравится. Надо сфоткать тебя и конвертер для твоего папы. Ну что, пойдем? Подожди. Я еще не все прочитала. А ты? Я уже устала и ноги Наш проект... О-хо-хо-хо! Вы только поглядите. Это же ученые отмеченные награды. Нам не сказали, что мы на особой экспозиции. Билеты нужны. А ты как прошел? А, я купил билет. А как вы прошли? Это не важно. Станьте поближе. Сделаю фотку. Давай ты в кадр. Ты же нам помогал с проектом. Да-да, ладно-ладно, подвинься. Вот так. Скажи, о а Лели? Ну нет, не скажу. А знать, я не желаю тебя слушать. Я должен сказать ей, что случится с реактором. браться до Гарлема, пока виза не разрушил реактор. Ганке, ответь! Как идет эвакуация? Куда? Кругом Роксен и подполье. Как на войне. Вы в безопасности? Как там мама? Мы не добрались до... нас, дюжину, но... за... Связь пропадает. Ты где? Ганке! Если ты меня слышишь, я уже иду. Держись там! Пожалуйста!